«Привет, друзья! С этими ребятами никто бы не хотел встретиться лицом к лицу. Только читая о них, уже можно содрогнуться. Они словно кошмар, который ожил и попал в нашу реальность. О ком же идет речь? Речь идет о самых ядовитых животных в мире. И именно о них я сегодня расскажу вам в рейтинге «Топ-10 самых ядовитых животных в мире». Не стоит их недооценивать, ведь они очень опасны». Рыба – камень. Она же бородавчатка. Своей красотой эта рыба вряд ли кого сразит. Но есть в ней то, что людей сражает на повал. Она считается одним из самых ядовитых животных в мире и небезосновательной. У нее есть спины и плавники, на поверхности которых она и хранит свой яд. Нужен он ей для защиты. Но если вы случайно где-нибудь в Тихом или Индийском океанах, например, случайно на нее наткнетесь, то вам мало не покажется. Соприкасание с рыбой камень вызывает нестерпимую боль, от которой не то что на стену лезть хочется, а сразу ампутировать место, которое вступило в контакт с ядом. На девятом месте самых ядовитых животных в мире стоит улитка-конус, она же мраморная. Эта крошка настолько ядовита, что убить своим ядом человек этих 20 для нее расплюнуть. В лучшем случае место соприкосновения с улиткой опухнет, имеет или почувствуется боль. Но это в лучшем случае. А что же будет в худшем? Паралич органов дыхания. На восьмом месте самых ядовитых животных в мире стоит рыба фугу. Она считается деликатесом. Для того, чтобы готовить эту рыбу, повар должен обучаться десятилетиями. Если при обработке рыбы были задеты или надрезаны внутренности, то она в пищу не годится. Употребление малого количества неправильно приготовленной фугу может вызвать легкие галлюцинации. А если вы съели чуть больше, то летальный исход вам обеспечен. На седьмом месте самых ядовитных животных в мире стоит банановый паук. Этим паукам не живется спокойной жизнью. Вместо того, чтобы плести паутину, они вторгаются в жизнь человека, незаметно прячась в обуви, одежде и в бананах. Из-за укуса этого паука погибло немало людей. Благодаря этому бананового паука занесли в книгу рекордов Гиннесса как самого ядовитого паука на планете. На шестом месте самых ядовитых существ в мире стоит австралийский осьминог. Размер этого симпатяги примерно как у теннисного мяча. Синий кольцевой осьминог. Так его еще называют. Во время проявления злости приобретает неповторимой красоты внешний вид. Сияет ярким синим цветом. А теперь подумайте о том, насколько он опасен. Его яд способен лишить жизни примерно 26 человек. Воды Японии и Австралии – это места его обитания. Встреча с этим осьминогом несет за собой неприятные последствия потери зрения и удушья. Противоядия пока еще не существует, поэтому стоит вовремя обратиться в больницу. На пятом месте самых ядовитых существ в мире стоит лягушка-древолаз. В пятерке рейтинга самых ядовитых животных в мире находится такое, казалось бы, безобидное создание, как лягушка – вот только с ней не поиграешь, уж поверьте на слово. если вы все же захотите проверить, то учтите, что за пятисантиметровой красавицей скрыта ядовитая сущность. От этого яда могут лишиться жизни десять человек. Этим пользовались древние жители Южной Америки, обрабатывая наконечники стрел, предназначенных их врагам, ядом лягушки». На четвертом месте самых ядовитых животных в мире стоит тайпан, она же жестокая змея. Основной целью этой змейки являются мыши, на них-то она и выплескивает весь свой яд. Пострадать от нее могут примерно 250 тысяч мышей. Но если жертвой станет человек, хочется внести маленькую ложку меда в бочку с дегтем, тайпан – трусливая змея, поэтому часто она скрывается. После укуса есть час навод противоядий. Если не успеете, то возможен летальный исход, поскольку яд тайпанов 200, а то и в 400 раз сильнее, чем яд устрашающий кобры. На третьем месте самых ядовитых животных в мире стоит Скорпион Лейрус. Обитает этот славный малый в Африке и на Ближнем Востоке. Яд этого скорпиона содержит внушительную дозу нейротоксинов и может при попадании в кровь человека привести не к самым приятным последствиям. Что же ждет беднягу. Началом будут сильные боли, за ним последует лихорадка и кома, затем паралич и как итог смерть. На втором почетном месте самых ядовитых животных в мире стоит королевская кобра. Эта змея-гроза не только для людей и животных, но и даже для своих сородичей. Это самая длинная змея, порой достигающая 5 метров в длину, не брезгует есть других змей. Что касается животных, то своим сильным ядом она может убить даже слона, особенно если попадет ему в холод. Самое уязвимое место для человека укус этой кобры может оказаться смертельным. Считается, что королевская кобра не самая ядовитая змея, зато в ней очень много яда, больше, чем в остальных. Да, такой змей стоит опасаться. На первом месте в мире... Среди самых ядовитых животных стоит куба-медуза или морская оса. За миловидной внешностью скрывается безжалостный убийца, который безнаказанно в течение 60 лет лишал жизни тысяч человек. Конечно, это не была одна и та же медуза. Речь идет о куба Медуза в целом. Яд этой медузы по праву считается самым сильным. Морские воды Австралии и Азии – вот места ее обитания. Чаще всего те, кто встречается с медузой, обречены на смерть. Боль от соприкосновения с ней настолько нестерпимо сильная, что люди либо тонут, либо сразу же умирают от остановки сердца. Спасением от ожога может стать уксус. Но назревает хороший вопрос – где в воде найти уксус? Но бывали случаи, когда люди, как говорится, отделывались легким испугом, и на теле только шрамы оставались. Тут уж уксус свою роль сыграл. Вовремя обработали ожог, и за несколько недель вам стало лучше. Но такие случаи – это редкость, к сожалению. Друзья. На этом мой обзор по самым ядовитым животным в мире подошел к концу. Спасибо за просмотр. С вами была Виктория. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем успехов и пока. До новых встреч.